Да, Всем здравствуйте! У нас Сергей Четверюков в студии. Вот, и мы говорим про инвестиционные возможности в этот турбулентный период. Сергей, есть несколько вопросов из чата. Первый. Насколько выгодны в 2022 году инвестиционные вклады? Они имеют под собой какое-то основание сейчас этим заниматься? Я да расскажу. Инвестиционные вклады это комбинация вклада плюс инвестиции в ценные бумаги. И, конечно, они выигрывали бы тогда, когда ценные бумаги бы у нас росли. Но сейчас, на самом деле, тогда, когда фондовый рынок стоит, ну просто заморожен, когда непонятно, какие же цены будут после того, как он разморозится, то получается ответ, скорее всего, нет. Ответ, скорее всего, нет. Конечно, у -у -у. потому что сейчас при отсутствии цен нельзя сказать, что будет что будет с, с этими ценами это во первых во вторых непонятно какая будет тенденция потому что вообще если взять российский фондовый рынок то у нас была не маленькая доля иностранцев в том же самом сбербанке там чуть ли не 90 акций свободного обращения было у иностранных западных фондов а сейчас либо они не захотят либо им просто запретят владеть нашими ценными бумагами И это будет соответственно существенный выход выход это падение цен ну да ну да безусловно поэтому сейчас просто обычный вклад как был все-таки более надежен гарантирован но на краткосрочную перспективу. А вклады в драгоценные металлы, инвестирования? Вклады в драгоценные металлы, то, что я как раз рассказывал, я думаю, что сейчас сравнить просто вклад и вклад в виде драгоценных металлов на диапазоне год, то, конечно, нужно выбирать вклад в драгоценных металлах, угу. Потому что, скорее всего, инфляция приведет как бы к удорожанию металлов, это раз, во-вторых, к падению стоимости рубля. Если я все правильно понимаю, то показатели биржи, они очень четко отражают политическую ситуацию в мире, а, как себя чувствует, ну, как бы сказать, а, нормальное гармоничное состояние экономического развития, вот. Мы все видели, все, кто, физически лица, лица инвестировал деньги, там, в ноябре, в декабре, очень сильно, во-первых, скачки были очень сильные, во-вторых, падение было некоторых структур, там, Тинькофф банк, еще кто-то, невероятно глубоко да. они упали, вот. Нет ли у вас впечатления, ощущения какого-то интуитивного предположения о том, что вот эти все падения, они уже, ну, как бы, как предчувствие вот этой вот так, ситуации? Так и есть. Так да. и есть? Ну, обычно рынок быстрее отыгрывает факты, чем эти факты становятся. Взаимы. А сейчас пока стоит российский биржевой рынок, но действует международный рынок. По этим показателям, маркерам, так сказать, можно ли что-то предсказать в отношении изменения в политике? По в политике в отношении, смотрите, просто американский фондовый рынок или европейский, они никак не могут отражать изменения в политике внутри России или по отношению к России. Они отражают состояние своей экономики. И да, сейчас то, что мы видим, происходит коррекция. По сравнению там, с тем, что было в начале года, то есть там акции упали там, процентов на 15-20, на 20, и... но это отражает, скорее всего, просто возникшие издержки, связанные там, с более дорогой нефтью, с более дорогим газом, с разорванными какими-то логистическими цепочками, там, с увеличением транспортных потоков, ну, транспортных лагов во времени. Угу. Поэтому там происходит коррекция, там как бы кризиса падения мы не видим. У нас, да, у нас как бы критическая ситуация, у них просто коррекционная. У них коррекционная. Сказать, что они уже восстановились, стали расти и этот рост перекинется на нас, пока нельзя, пока они находятся еще в стадии коррекции и снижения. Угу. Поэтому в целом, на самом деле, просто все фондовые рынки, и российские, и не российские, последние несколько лет достаточно хорошо росли, росли темпами 20-30% в год. Это раза в два превышало средние исторические темпы роста рынка акций. Поэтому коррекция, она вполне заслужена. Даже если бы не было вот всех событий, связанных с нашей страной, то все равно коррекция уже была ожидаема. Что сейчас делать людям, которые привыкли зарабатывать инвестициями, у них получается простой, они ничего не делают, они в панике. Что делать? Вообще они находятся не в состоянии паники. Не па... пока. Ну, смотрите, у меня много друзей и знакомых, и клиентов, кто как раз больше сейчас связан с фондовым рынком. Могу сказать, что там не паника, а там состояние такого как бы оцепенения находится. Состояние паники это когда прокричался, и через пять минут или через пять часов человек уже успокоился и знает, что делать дальше. А Одно дело, пока... я попал, потерял там, скажем, 100 тысяч рублей. Другое дело, что какой-нибудь другой человек потерял 100 миллионов рублей. А вообще, здесь есть существенный, да, абсолютно как бы, как бы правильный там, пример. Потому что в целом, как себя должен вести любой, ну, там. Предприниматель-инвестор, то есть, условно говоря, лет до 60 он работает, копит капитал, потом, соответственно, капитал работает на uh -huh. него, и человек понимает, что, в принципе, работать как бы, там, больше не надо. И вдруг, если в один момент времени оказалось, что весь этот капитал вложен в русские ценные бумаги, общем любые, неважно, там, uh -huh. там, Газпрома, Транснефть, Сбербанк, либо Тинькофф, или там, там достаточно технологичный Яндекс, оказалось, что сейчас все заморожено. И, конечно, это для людей существенная потеря, потому что, для, особенно для тех, кто в возрасте 60, и которые ставили ставку на инвестиционные портфели. Вывод из этой ситуации для нас с вами, для тех, кто смотрит, скорее всего, мы с вами помоложе, он заключается в том, что не нужно концентрироваться на рынках только одной страны. То есть нужно диверсифицировать портфель, лучше, не знаю, там по трем разным регионам и странам. Потому что то, что случилось у нас, оно может вдруг случайно вспыхнуть при нашей жизни где-нибудь еще, согласитесь. Да. Поэтому не надо ставить только на одну страну, лучше условно говоря, там Азия, Европа, там Западный мир там и Россия. Это мы говорим про будущее. Это вывод, который у нас лежит, который пришел, что да, а нужно люди, диверсифицироваться да, более глобально. Те люди, которые успели до начала всех этих ограничений вывести свои деньги с биржи, вот, и куда они их перенаправили? Я такой вопрос дело в том, что мало кто успел вывести. Никто не ожидал, что случится то, что случилось и что это скажется именно кардинально на блокировке всех операций. То есть если взять вообще в целом всех, кто инвестирует то статистика но ну, есть, знаете, те, кто работает с причем в лонг, из тех, кто в шорт. Да. и вот на самом деле в шорт всегда один процент, один, два, То есть, условно, говоря, люди, которые ставили нападение, это небольшой процент. Uh -huh. Вот, условно говоря, мега заработали они, а как бы куда они вывели? Скорее всего, так как рынки закрыты, они еще никуда не вывели свои То есть сидят мега -прибыли. дома с мешками. Нет, они считают, у них деньги не дома. У них деньги на брокерском счете, также в позиции по угу. сути. И все ждут с нетерпением открытия. Да, непонятно по каким ценам. Ну, а ощущения вообще какие? Я думаю, что... Я всем задаю Ощ... сегодня традиционный Это вопрос ощущение... худший сценарий и хороший сценарий. Ощущение, смотрите, наверное, худший сценарий будет в том, в том что до момента какой-то стабилизации рынки просто не откроют. И это может продолжаться, может быть, несколько недель, может быть, несколько месяцев, uh -huh. может быть, несколько месяцев. А вопрос, когда их откроют, будет с тем, кто вообще останется. Ну, то есть, какие компании останутся, потому что сейчас, ну, плюс-минус, еще не все бизнесы почувствовали. Через несколько месяцев уже будет отчетность выйдет, уже будет uh -huh. понятно, кто uh -huh. как бизнес пострадал. И тогда, как бы, может быть, какие-то какие компании откроются по справедливой оценке, а какие-то, не знаю, там по, в разы в разы меньше. Если откроется, соответственно, сейчас, то будет зависеть от того, когда придут деньги в ФНБ, тот самый пресловутый триллион, именно на рынок для покупки активов. И какие активы будут покупаться? Uh -huh. Все поровну, либо только какие-нибудь государственные, либо наоборот только частные, потому что ну, больше будет о государственной экономики. Поэтому, вот мы, да, угу. да, поэтому вопрос: что, что ожидать, как бы, скорее всего, как бы, я ожидаю, что будет еще несколько дней, недель вот такой как бы, за сто и закрытые рынке. Это сейчас, вот одна сторона, мы сейчас заканчиваем наверное, финальный вопрос. Одна сторона, когда речь идет про инвесторов, а другая сторона медали это когда компания выпустила акции, разместила их на бирже, например. И в каком состоянии сейчас эти компании, что, они, что им стоило бы делать? которые ну, с акциями а, вышли на рынок с, недавно. Смотрите, вот те, кто вышли недавно, у нас на самом деле компаний таких немного. Это вот Positive Technologies вышла как бы, буквально недавно, выш, выш, вышел цен. Positive Technologies так уж случилось, что на другой конференции с представителем компании пересекался буквально на прошлой неделе. Они говорят, что у них все хорошо, uh -huh. потому что не потому, что они сделали СПО, а потому что они и так были под санкциями, они занимаются кибербезопасностью. Сейчас все компании, которые потребляли продукт кибербезопасности, безопасности иностранный угу. выстроить в очередь к ним от, от офиса и до, до Красной площади, компания Циан, учитывая, что сейчас скорее всего рынок встанет колом у меня Саня десять тысяч рублей лежит да. Да, то скорее всего до да, компания она и так была на самом деле неприбыльная в тот момент времени когда угу. выходила убыточно скорее всего этот убыток вырастет и оценка компании еще больше снизится снизится, да? Но ну, это чисто. Они с ноября, по-моему, только падали, падали. Да. У меня тоже был цены тоже поучаствовал в этом. Коллега. В качестве, в качестве эксперимента Эксперимент надо признать удачным с точки зрения Образования, неудачным с точки зрения Инвестиций, поэтому циан, да, то есть В таких условиях сложно стать прибыльным да. Когда у тебя Все подорожало, программисты подорожали а Трафик и же количество Желающих купить, продать квартиры Станет меньше, скорее всего, угу. в разы А изменится, ну это, наверное, самый, самый финальный вопрос А изменится ли после того, как все откроется И, допустим, все упадет, но не очень сильно И можно будет как бы дышать более-менее, выйти из состояния цепенения, значит, изменится ли стратегия действия игроков на фондовом рынке? Я думаю, да, она должна существенно измениться по там, двум причинам. Во-первых, на самом деле вряд ли сейчас случится такой мощный приток инвесторов, как был как бы последние несколько лет. Потому что все люди шли на рассказы про то, что рынки постоянно растут. Мы видели, что они не растут. Угу. Поэтому притока новых денег на рынке, скорее всего, не будет. Такого массового, как было в, прошлом, в прошлые годы. Второе, на самом деле, да, инвесторы должны увидеть, как я говорил, что рынки на самом деле падают, поэтому ставку делать только на рост нельзя. Во-вторых, нужно диверсифицироваться по разным странам и покупать в том числе как бы, активы в других странах. Там, ну, опять же, там, с одной стороны, Китай, с другой стороны, как бы, там, запад, западные страны. Поэтому внутри даже портфелей должны происходить переориентации. И те, кто учит инвестиции, должны начать людей, как выбирать ценные бумаги в каком-нибудь далеком Китае, либо в каком-нибудь далеком, как бы, другом континенте. Угу. Как выбирать, на что смотреть не только на бренд, а на какие-то финансовые показатели? И относиться к этому разумно. Что надо сказать, что всем роста, друзья. Да, нам всем это очень хочется, потому что обратная ситуация нас не устраивает. Отступать уже дороже, как было написано ну, да. на одном документе. Хорошо, спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо.